Здравствуйте, подписчики моего канала. Хочу также рассказать про мой электрический котел. ELF-4.2. Если котел Электрооборудование сделать нормально, самому к нему и полностью все пропаять, про, про ну, все пропаять все прокрутить то в принципе а и установить еще терморегулятор то в принципе он работать может но так как продают его в магазине я бы сказал что вещь отвратительная просто ни один контакт не был блин протянут даже не знаю то ли там у них сидят люди у которых вообще сил нету то ли не знаю чего короче все провода из клемм вылетали во вторых здесь были вот на этой дырке вот она дырочка здесь были две кнопки 1 вторая ступень то есть первая ступень включает 2 киловатта вторая включает 4 киловатта и вот терморегулятор заводской было сделано так что он просто мог при потере, допустим, теплоносителя, он просто включается, нагревается до невероятных температур. Потому что первая ступень, она работала без терморегулятора. Хотя, в принципе, этот терморегулятор позволяет сделать подключение через него обоих веток. Но... Я пошел другим путем. Вот поставил здесь. Вот. Поставил такой терморегулятор. Который мне показывает постоянную температуру. Ну, плюс какую я выставлю. Это обычный китайский терморегулятор за 800 рублей. Он работает в паре с это с газовым котлом и в принципе хватает для поддержания температуры температуры в доме в момент не нахождения никого также вот пришлось сделать пришлось сделать новую систему безопасности плюс там два магнитных пускателя однофазных по 25 ампер одно китайское а другое шнайдер электрик вот по китайскому могу сказать что он периодически гудит вот чем мне не понравился также управляется вот он датчик стоит влажности и температуры и... так и вот такая вот приблуда вот эта вот штучка включает у меня через интернет можно автоматически поставить если допустим ниже 15 градусов в доме понижается температура но это бывает при минус 30 градусов на улице то она в принципе автоматически включит его и начнет работать поэтому управление второй ступенью у меня срабатывает через интернет также вторая ступень работает через штатный через штатный этот, терморегулятор вот этот вот. вот он штатный терморегулятор в принципе вещь такая средняя электроны конечно точнее и лучше но в принципе сойдет установил я его вот в таком образе потому что мне так было удобнее его подключить к основной магистрали и плюс установил вот насос дополнительный циркуляционный сделал все, все как положено там фильтр перед ним поставил краны чтобы перекрывать холодную часть дома ну, вот так вот у меня примерно все налажено. Вот они. орле Шнайдер-Электрик. И вот это вот китайская хрень. Токт 1.25. В принципе как релюшка то она работает но ночью так как она на кухне довольно таки громко может загудеть поэтому могу сказать что средняя паршивости реле шнайдеровская тоже 25 ампер но она и стоит конечно хорошо но намного более надежная и не гавкает так вот у меня управление насосом здесь вот это первая вторая ступень они постоянно включены так как управление идет через интернет второй ступени первой ступени работает от терморегулятора в принципе регулируется только им как-то 4 киловатта это слишком много на оставлять постоянно включенным и все работает исключительно от этого стабилизатора. Иначе у нас до 170 падает электричество. Как говорят, хуже не бывает. Ну и также вот там блок стоит. Можно управлять не только, допустим, с помощью интернета. Он бывает и пропадает. Вот, это, вот этой штучки Стоит она, кстати, 1200 По-моему На Алиэкспрессе Но также еще У меня вот такая вот Приблуда есть Здесь Я ее воткнул В распаичную коробочку Она работает от э, Телефона По смс даю команду Могу включить, выключить ну, В общем, Как мне заблагорассудится Так что вот такие у меня переделки все полностью пропаяно все сделано как положено в отличие от заводского не знаю завод наверное специально делает так чтобы люди чаще горели блин и как может быть на заводе написано в, этой, в инструкции по эксплуатации что Котел при потере теплоносителя может нагреваться до 500 градусов Поэтому его к стенке ни в коем случае нельзя прижимать Ну, товарищи, ну, сделайте так, чтобы он не мог нагреться Потому что у вас есть терморегулятор, он по-любому будет нагреваться быстрее Зачем делать первую ступень без терморегулятора? Как так можно делать? Чтобы люди сгорели, что ли, или что? или ждать, когда там выбит, блин, автомат, но автоматы у всех по-разному стоят. Вот у меня стоят там не более полуметра, должны сработать при коротком или там еще, но у некоторых стоят и по 10, 15 20 метров, блин. И не факт, что он стоит правильный, правильно, правильно номинала. Все, всем всего хорошего. До свидания, еще раз говорю, не покупайте этот элф, если вы не электрик.